Здравия всем здравым! На пороге здравости. Сегодня у нас 26-е на июня или на мая. Вот вышли на огород там. Сереж. Сережа он стоит там. Вдали. И он хочу чеснока нарвать. Видите, вот чесночок растет у нас по этой. По по по по Он и орехи валяются. Видите, тут птицы летают. Орехи разбрасывают. Земляника у нас. И он этот зеленый еще. Сейчас нарву зеленого. Сегодня купила на рынке лука зеленого. Слой уже пообрезали. Купила укропа, купила петрушки. Все продают люди. Там, что мы купили еще? Редьки купили дайкона. Только не длинная, как эта, а такая, как вот эта немного круглая. Ну, купили. И вот это скупились. Мы на рынке. Вон, видите, орехи валяются. Это бросают птицы. Ну и пусть там белочка, может быть, пособирает. И это. И вот тут зелень. Зеленушка Ну, сегодня у нас, видите, пасмурно, пасмурно И такое, то, знаете, то мычка, То не мыгычка Такое, что-то не того Вон у людей там чуть дальше эти Растут Айва растет, еще не пообрывали Так что никто не торопится убирать Колхозники только начинать Будем пахать, Я говорю Скоро будете распахивать, говорю По-новому Хватит, говорю, этой холодины быть. Сережа там он стоит, высматривает. Так, хорошо, вот, видите, зелени у нас, трава, трава, трава, трава растет, зелененькая. Как один Олегин знакомый каскадер говорил, вы бы корову завели, и было бы, и было бы у вас... Ладно, всем добра, тепла и света, круголетия, полетия, все, летием. Ваше жилище, счастья, здоровья, радости, всего, чего хотите, но только хорошего. Ваше жилище и ваши места проживания. Этот мороз, этот белый снег, который искусственное, все поубирать, а только лето лето лето я всем хожу и говорю хочу лето все со мной соглашаются да говорит хорошо ну то это это говорю не надо мне говорить я хочу и все а это они все соглашаются по рынку хочу поэтому так что пока пока вот я сделала морковь по корейски это родным принесла апельсинку им принесла а вот вот это вот, за эту редьку дайкон она называется. Вот, видите, тут длинная бывает, не знаю, есть там у вас в магазинах, на рынках, вот такой дайкон. Это тоже новый взяла. Вот зелень, видите, лук зеленый, он петрушка, вот укроп, я помыла им, приготовила. Сейчас пойду еще чеснока на огороде у них тут. Вот так вот, видите, все есть. Вот, кушать. Так что... Все, пока-пока.